В Одесский цирк приходит Нюма Зискинд с предложением номера «Мечта поэта». «Я, — говорит Нюма, — выхожу в белоснежном костюме, в белой шляпе на голове, на середину арены. В это время над зрителями по кругу поднимают мешки с дерьмом. Я достаю два кольта». Барабанная дробь, и я стреляю по мешкам. Все зрители в полном герме, а я стою один в луче света в белоснежном костюме и в белой шляпе на голове. Это и есть мечта поэта». ССР, газета Вечерняя Одесса извиняется за опечатку. Вместо к нам в Одессу приехал Сионист Пердюк. Следует читать к нам в Одессу приехал пианист Сердюк. Рабинович идет грустный по Приморскому бульвару в Одессе. Навстречу ему его друг Фридленд. Рабинович, что вы такой грустный? Да вот только что своими руками отдал долг в тысячу рублей. Ну и что? Вы ведь эти деньги раньше брали. Верно, но брал-то я их чужие и на время, а отдал свои и навсегда.